Жаба серая на болоте Вдруг решила, что все ее Что живущие не будут против Будут делать все для нее А в болоте живут лягушки И в спокойствии караси Раньше было по-доброму лучше, но настали ужасные, как царица серая жаба, нарушая болотный пыль, И не боясь никакого проклятия, Беспредел на болоте твои. В одном был крышении время, ополчились все, все на нее, В жабе нет никакого прощения, возобыв, что вода ее, Караси все с лягушками в гневе, Пявив свой протез для нее. В Жабе видно, ничто тут не светит, Из болота прогнали ее. Так бывает по жизни все время, но всему наступает свой срок, вот такая особая тема, За грехи пусть осудится Бог. <музыка> Субтитры